Немножко другую окраску стали приобретать а, все вопросы кибербезопасности, кибериммунитета. Начинаем переходить немножко от конкретных там киберзащитных технологий, именно от кибербезопасности, начинаем переходить к, к темам а, решения задач.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 частью решения. Если посмотреть, если оценить риски для многих систем, то оказывается, ну, особенно если это индустриальные объекты или это объекты инфраструктуры, то риски получаются просто космическими. И решать эти вопросы можно только через системы иммунитета, которые гарантирует того, что эти системы не взламываются. Я горд тем, что наша компания является безусловным лидером в этом направлении, и конкуренции, вот именно вопроса кибериммунитета конкуренции у нас пока нет. Мы как ледокол пробиваем дорогу, за которой потом пойдут остальные. На нашей конференции Здесь уже небольшая выставка. И если посмотреть по сторонам, то можно обнаружить изделия, которые работают на нашей иммунной операционной системе. Первые изделия, которые были наработаны на нашей операционке, они появились уже несколько лет назад. Но это были такие пробные шаги, это были прототипы. Сейчас же можно говорить о том, что мы готовы к промышленному использованию данной системы. Если взять обычное общение человека с человеком за 100%, то общение по видеоконференции это будет там 80%, общение через телефонный звонок будет там 50% общение через электронную почту, она будет там еще эффективность еще ниже. И это объясняется очень просто. Человек привык к тому, чтобы оценивать своего собеседника целиком. То есть есть там жесты, есть там какие-то, есть поворот головы. То есть мы оцениваем собеседника целиком по, рядом, по большому количеству факторов. И это именно вот эта вот информация, ее не хватает, когда мы общаемся по телевизору. Риски уже как бы стали меньше, то есть как бы мы уже приспособились к этой вот жизни, которая жизнь в масках и с этими дезинфекторами. Второе, уже просто надо встречаться, нужно поговорить в глаза, для того, чтобы потом разбежаться опять-таки по удаленке, ну, кто до сих пор работает на удаленке, и продолжать работу в этом вот необычном режиме. Security Analyst Summit, SAS, которая должна была быть в Барселоне, мы ее Отменили, вместо нее провели онлайн-конференцию. Онлайн и это настолько понравилось, что когда мы. То есть мы уже у нас запланировано следующее. У нас будет не одна конференция в год, а их будет две: одна будет традиционная в зале вместе с живыми людьми, а одна будет в онлайне. и Раз в полгода будет одна, а через полгода будет другая. Почему нет? Ситуация с пандемией она поможет нам работать более эффективно. Потому что до этих всех событий, все, были все эти общения через онлайн, были встречи, но они были как бы нерегулярными, и только в крайнем случае. А теперь же мы вынуждены целые полгода общались через, через экран. А в результате мы научились это делать. А когда мир вернется обратно, а причем это произойдет довольно скоро, мир вернется в обратное свое состояние, все будет ровно то же самое, как до того как раньше. Все будет ровно то же самое. за одним исключением. Работать мы будем в два раза больше, потому что будут и встречи обычные, будут и конференции обычные, будут и все. все будет как раньше. Но плюс к этому мы будем делать еще кучу работы в онлайне. Далеко не все а, имеют возможность организовать тот же уровень защиты для сотрудников, который у них есть в офисе. К сожалению, довольно не у всех есть а, отделы по информационной безопасности, не у всех есть достаточно инженеров для того, чтобы это сделать это uh, it... Это была и есть довольно большая проблема. Именно поэтому для компаний, которые занимаются решениями по кибербезопасности, для наших партнеров, которые занимаются не даже не индустриальными, а решениями по офисной кибербезопасности. На самом деле для них это большая возможность предоставлять безопасность как сервис. То есть для тех компаний, которые сами не в состоянии обеспечить работу сотрудников удаленно и безопасно, предоставлять это как сервис. На самом деле, многие наши партнеры они, ну как, они расширили свой продукту продуктовые предложения. Плюс к продуктам они предоставляют еще и сервисы. Но это как бы логичное совершенно оно и раньше было. То есть оно было и раньше, но оно было немножко так сказать, не так активно сейчас. На самом деле это как такое серьезное направление для увеличения, для расширения своего бизнеса. Причем не только как бы сказать, улучшение традиционных систем, но и предложение совершенно новых, нетрадиционных. Но оно как более активизировалось. Когда я говорю нетрадиционные системы безопасности, например, один из наших проектов ⁇ это система онлайн-голосования, безопасного голосования онлайн, которая базируется на блокчейне, которая решает, закрывает кучу вопросов по безопасности данного мероприятия.